Королевская битва Говоря про королевские игры, нельзя не упомянуть PUBG и Call of Duty Mobile. Действительно, эти две игры уровня ПК — лидеры в жанре шутеров. PUBG вообще когда-то сделал жанр Королевской битвы популярным. Для тех, кто не в теме, объясняем. Королевская битва — многопользовательский жанр, в котором большое количество игроков оказываются на одной локации или лишь тот, кто останется единственным выжившим, считается победителем. Обычно игрокам предлагается в одиночку сразиться со всеми игроками, но также можно играть в команде, разбившись по 2, три или четыре человека. А в случае с «Арма» — так вовсе сразиться с целыми отрядами. Игр с таким жанром уже полно, и в основном каждая старается быть похожа на одну из ранее упомянутых игр. Но некоторые предлагают не просто кальку, но и нечто особенное, чего нет у их прародителей. Давайте с ними знакомиться. Одна из самых любопытных игр в жанре Battle Royale — Millet Shootout Battlefield Frontline Сюжета в игре как такового нет, просто группа людей оказывается на острове, где каждый сражается сам за себя или за свою команду в случае игры в команде. Территория битвы постепенно сужается, и только победители будут эвакуированы в безопасное место. На этом все. Почему и зачем происходят битвы, а также кто эти люди, которые сражаются между собой, не объясняется. И по большому счету в этом нет ничего страшного — сюжет таким играм вовсе не обязателен. В начале игры, на небольшом островке, участники ожидают, пока не наберется 100 человек в одной сессии, после чего на вертолете игроки отправляются на основную карту, где и будет происходить битва. С самого начала персонажи не вооружены и имеют только небольшой рюкзак. Все остальное необходимо отыскать. Припасы и оружие разбросаны внутри зданий в случайном порядке, Поэтому чем больше зданий в районе высадки, тем больше конкурентов окажутся неподалеку от нас. Но мало просто отыскать все необходимое и выйти живым из первых сражений. Нужно еще и убедиться, что игровая зона безопасна. Раз в несколько минут безопасная территория сужается и необходимо бежать в сектор, помеченный белым кругом. Нахождение за его пределами рано или поздно убьет. Собирайте добычу, побеждайте врагов, находитесь в безопасной зоне. Так коротко можно описать победную стратегию. Звучит просто. Но представьте, что кроме вас еще 99 человек заняты тем же самым, и каждый при встрече попытается вас убить и забрать добычу. И задача уже не кажется такой простой. Кроме того, сужение игровой зоны иногда может происходить настолько неудачно, что без транспорта добраться живым до безопасной зоны не получится. Найти автомобиль, танк или вертолет может быть то еще головной болью, особенно когда времени немного, а рядом аналогичным поиском занимаются противники. Все это позволяет генерировать огромное количество уникальных ситуаций, что делает процесс игры увлекательным, и тут никакой сюжет не нужен. Данный проект можно отдельно похвалить за разнообразие вооружения. Пушки — на любой вкус! От снайперской винтовки до дробовика и гранатомета эффективного против вражеской техники. Стволы можно разукрашивать и модифицировать найденными модулями, например, прицелами и увеличенными магазинами. Кроме модернизации оружия, можно приодеть своего персонажа. От брутальных камуфляжных костюмов до розовых юбок! Гардероб представлен крайне широко, доступен в лобби между играми. Он же служит и для того, чтобы отражать прогресс игрока. Самые нарядные и крутые шмотки доступны за валюту. Ее необходимо добывать в боях. Правда, насилие и выживаемости персонажа это никак не скажется. Хотите быть более пулестойким? Ищите на карте бронежилеты и шлемы. У каждого боя есть всего два варианта завершения игры. Либо игрок будет убит, либо останется последним выжившим. В обоих случаях выплачивается награда, зависит от количества убитых врагов и времени выживания, и можно начинать следующий бой. И так пока не надоест. The Last Stand Еще одна игра в жанре Battle Royale, предлагающая оригинальный взгляд, но не отходящая от канонов жанра. Все так же игроки начинают на карте в разных местах и приступают к обыску ближайших помещений ради поиска оружия и припасов. Игровая зона постепенно сужается, сталкивая противников лбами, пока не останется один победитель. Казалось бы, обычная королевская битва, но нет. The Last Stand предлагает несколько своих фишек. Например, помимо игроков, на карте также присутствуют зомби — компьютерные противники, атакующие всех, кто подойдет к ним близко. Не очень опасны, но в бою с игроком могут как помешать, так и помочь. Кроме того, начинать игру предстоит не безоружным — кое-какой пистолет есть всегда и у всех. Найти оружие в этой игре не всегда удается. Иногда проще найти металл и дерево, выпадающие отовсюду, и создать себе тот ствол, который заранее выбрали до матча в лобби. Развивая персонажа, вы будете узнавать все новые, более продвинутые чертежи. Главной отличительной особенностью является изометрическая камера, так называемый вид сверху. Как следствие, система стрельбы тоже оригинальна. Нужно наводить на врага линию своего прицела. У разного оружия длина линии разная, отличается и плавность наведения, и разброс. Например, при помощи винтовки можно поразить цель с далекого расстояния, а дробовик эффективен только в ближнем бою, иначе его снаряды разлетаются в разные стороны. Задача игрока — выжить, попутно истребив всех противников. Здесь это проще — на карте присутствует 20 игроков, и само поле боя небольшое. Локаций несколько — зимняя карта, пригород и склад. Уникальности и драйва игре придает оригинальная система стрельбы и быстрота матчей — всего 5-7 минут. Советуем всем, ведь проект прост в освоении и не требователен к железу. PUBG Mobile Lite мы часто упоминали, что основная проблема крупных проектов — не слабые требования к гаджету. И в самом деле далеко не каждый будет покупать новый телефон только ради поиграть в Call of Duty. Эту проблемку попытались решить сами создатели PUBG, выпустив облегченную версию игры для слабых устройств. Таким образом они сделали свой проект доступнее. И если вы преданный фанат именно классического PUBG, тогда добро пожаловать в PUBG Mobile Lite. Сразу отметим, что снижение требований к железу повлекло за собой ухудшение графики. Да, это грустно, но иначе никак. И, пожалуй, это единственное решение по упрощению игры, которое можно назвать однозначно отрицательным. Потому что уменьшение количества игроков на карте не только снизило нагрузку на телефоны, но и ускорило матчмейки. Согласитесь, найти 64 человека куда проще, чем 100. Самый внимательный зритель скажет «Если уменьшили количество игроков на одной локации, то игра стала скучнее». Иногда 100 человек не могут найти друг друга до самых последних фаз, а тут их стало почти в два раза меньше. Но разработчики и это решили весьма оригинально — сократили размер карты. Это не только добавило игре темпа, но и снизило нагрузку на телефон. Как результат, появились те, кто играет в PUBG Lite, даже имея возможность играть в обычный, потому что любят небольшие карты и динамику в битвах. В целом, если не обращать внимания, что текстурки стали похуже, а афро-прическа вашего персонажа скорее квадратная, чем круглая, то это тот самый PUBG, просто на минималках. Играется бодро, локации знакомые, игроков предостаточно, оружие и стрельба на уровне оригинала. Кстати, эта версия популярнее, чем обычный PUBG, и потому ее ждет усиленное развитие.